I don't know what we can do. Всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь, кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь, близко. хочу, чтобы вы были без забот. И женатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Так каждый из вас любит свою жену. Some of Души ваши, что вам есть не для тела, а что одеться? Душа больше пищи и тело одежды. e Верующий хочет развестись, пусть разводится брат или сестра в таких случаях не связаны.